Сергей Михалков, Басня «Муха и пчела». Перелетев с помойки на цветок, Летяйка-муха пчелку повстречала, Та хоботком своим цветочный сок По малым долькам собирала. «Летим со мной!» Так, обратясь к пчеле, Сказала муха, глазками вращаясь, я угощу тебя в доме на столе. Такие сладости остались после чая. Раскатят все варенье, в людцах мед. Все за так, все даром, лезет в рот. Нет, это не по мне, ответила пчела. Так говори, трудись прожужжала и полетела в дом, где уж не раз была, но там на липкую бумагу вдруг попала. Не так, не так ли папенкины, дочки и сынки, бездумно проводя беспечные деньги, безделья выдают за некую отвагу И вредности своей от жизни далеки. Садятся вроде мух на липкую бумагу.